так теперь я хочу прорисовать вам кейс что такое что такое вообще сервис криптоноид и прорисовать именно кейс как торгуют трейдеры которые торгуют без вспомогательных инструментов таких как криптоноид так предлагаю перейти дальше хотя может быть там это еще пригодится мы просто сделаем вот так это закроем и продолжим смотрите у нас всегда есть балка цены и балка времени вот и у нас всегда еще есть курс курс как правило не стоит на месте я сейчас просто по разному порисую для того чтобы было понимание как как как трейдеры входят в рынок да? А теперь посмотрим. Вот он провел технический анализ, он там, берем какую-то монету X, там, допустим, да? он провел какой-то анализ и говорит, и чувствует, что опа, опа, опа, вот здесь вот все мне нужно входить в рынок, да? то есть все, у него здесь есть какая-то цена, все, и вот здесь вот он поставил, поставил на покупку. В тот момент, как у него купила, ему необходимо, ну, как правило, трейдеры выставляет там 3, 4, 5, там, 6, 10 таргетов, ну, в зависимости от того, какая у него какая у него нагрузка. Скажи, пожалуйста, кто подскажет, есть у меня возможность, как у трейдера, выставить ордер на покупку и после того, как этот ордер сработал, чтобы сервис для меня, Не вернее не сервис, а то есть чтобы на этой бирже, чтобы у меня сразу же и таргеты выставились на продажу? Или мне нужно сначала войти в рынок и только после этого выставлять таргет? Кто подскажет? Не, я вот сейчас у тебя спрашиваю. сейчас. Игорь. Нет, нет, конечно, нет такой возможности. То Более нет того, возможности. нет Пока То не я... закупятся монеты, ни уровни take profit, лимиты okay. ранее будут выставлены. Подведем резюме. То есть, я, как трейдер, выставляю таргет и ордер на покупку. И я не могу выставить в автомате ордер на продажу до тех пор, пока у меня не зашла, произошла покупка по факту. да? Да, все верно. Азо. То есть мне всегда нужно следить за рынком. То есть я не могу сейчас выставить таргет и поехать там, я не знаю, там на неделю в отпуск и вернуться, и тут что-то произошло. То есть он может закупиться, но больше с ним ничего не происходит, правильно? Правильно. То есть правильно. он закупится и просто останется лежать в портфеле. И все. Супер. Отлично. Мне, как трейдеру, необходимо выставить таргеты. И я говорю, что у меня таргет на продажу вот здесь, вот здесь, вот здесь. И вот здесь. Но я должен это делать вручную, друзья. То есть, а, я должен сам проанализировать, б, я должен сам поставить ордер на покупку, и я должен увидеть, когда он сработал, то есть, когда произошла покупка, только потом я могу выставлять таргет. Запомнили, да, в чем отличие между тем, когда вы работаете с автоматизированным сервисом или без? Все, отлично. Теперь мы что делаем? Выставляем вот эти таргеты. Все. У меня уже покупочка произошла. Ордер закрылся, сработал. Все клево. Так. Так. Можно еще небольшая замечательная. Обязательно Ты меня дополняй, потому что я же не это. Я Помимо же... того, что нужно самому выставить все таргеты, нужно еще и количество монет разбить на три ордера. То есть еще самому в голове просчитать. А, то есть еще нужно сесть и посчитать, да? То есть... Ну да, условно, тысячу монет закупили, а сколько я продам да, на 30? 333 таргете? я продам сейчас, 330 да. на втором, например, да. да? Ну, да. И еще нет. соблюсти минимальное ограничение ордера на бирже, чтобы этот таргет вообще выставился хоть как. Обратили внимание, да сколько всяких нюансов должен знать трейдер. Скажем, это все обучаемое. Но попробуйте, войдите сами без поддержки в рынок. Крайне сложно. Поэтому я еще раз говорю, с сервисом легче. И очень важно, если у меня сработал, например, ордер теперь на покупку, и я закупился, а если он пошел не по сценарию, а пока я там ночью там прохлаждался в своем сне там любимом, а у нас биток пошел в потолок в этот момент, и утром проснулись, и эта монета ушла там в минус 15%, что происходит в этот момент? Ничего. Ну, нет, да. нет. Происходит самое нет. для трейдера. Трейдер становится краткосрочным инвестором. Да-да-да, становится холдером. То есть ликвидность ушла, то есть мне не начало зайти снова в рынок, правильно? То есть у меня нету больше, не начало заходить, к примеру. Ну да, согласен, неудобно. А вот здесь вот он в идеале хотел бы иметь, например, стоп. То есть, если вдруг у нас пойдет против сценария, чтобы вот в этот момент ордер на покупку, пусть, допустим, в минус там 3%, но закрылся. Правильно? То есть, это было бы идеальный момент. То есть, если я работаю вручную, давайте подведем резюме, то есть, в чем разница. Если я работаю вручную, я сам проанализировать должен и выставить ордер на покупку. Сделал. Теперь я должен следить и днем, и ночью, затем тем сработал он или нет, правильно? Правильно. Если он теперь сработал, и я вижу, что он идет в мою сторону, я выставляю таргет и молюсь на то, чтобы он шел по сценарию. Потому что если он не пойдет по сценарию, кто ночью проснется и отключит, э, мне, та, ну, снимет мне таргет, ордера на продажу и выставит э, ордер на продажу ниже? Кто это сделает за меня? наверное? Никто, к сожалению. Никто, к сожалению. Тут еще небольшая маленькая фишка и конкретно у многих вопросов возникают по поводу того, что можно ли стоп-лосс и тейк-профит одновременно. Ни одна биржа не позволяет выставить два таких ордера. То есть нельзя поставить продажу в плюс 5% и одновременно стоп-лосс – в минус 3%. Конкретно с биржевым интерфейсом это просто невозможно. Ни одна биржа не дает такого. Супер, супер дополнение. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сегодня что-то новое для себя узнал, а я просто хочу посмотреть, ну, насколько вы внимательно вообще наблюдаете за процессом. Вы обратили, какой, какая колоссальная разница, когда вы торгуете в одного без вспомогательных там, я не знаю, там инструментов, или когда вы торгуете с вспомогательными инструментами и с поддержкой а еще и самого криптосообщества нашего в том числе в этой замечательной группе мне очень нравится как у вас там настроена работа и это реально просто колоссально все большое спасибо за обратную связь я думаю, надеюсь что нам все-таки мы смогли донести вот такую вот вроде бы мелочь казалось бы да но извините меня это то что позволяет вам ночью спать это то что позволяет вам освободить свое сознание и спокойно я вам просто приведу пример. Я же торговал давно. Вот представьте, самые, самые любимые, близкие люди у нас, как правило, это кто? Семья. Детки там, да? И вот теперь представьте, такой папа замученный трейдер такой, вошел в рынок на всю котлету по неопытности. То есть у него реально нет понимания, что надо разбиваться там на 5%, 3% от депозитов ходить и так далее, чтобы торговать еще без плеча. А теперь представьте, еще и с плечом папа такой трейдер едет, вошел в рынок, и он понимает, что он уже в рынке, и он не понимает... Короче, ты все время нервный, а кто-то рядом всегда не прав. Потому что своим близким ты всегда можешь сказать, что ты думаешь. Это уже не третье лицо, понимаете? То есть даже вот, вроде бы, казалось бы, мелочь, даже это позволяет вам спокойно заниматься своими делами в тот момент, когда вы приняли сигнал. Они принимаются за рулем, на сцене, в магазине, в гараже. Я не знаю, где они только не принимаются. То есть это, это настолько удобно. Но самое главное, что всю основную работу заделывает до вас, доделывает за вас этот а, сервис. Хорошо.